Всем доброго времени суток. Сегодня я хотела бы вам запилить такой крутой видеоролик. Надеюсь, то, что крутой видеоролик э -э называется он будни Хелпера. Сейчас мы будем отвечать на вопросы игроков. Итак, поехали. Э -э внимание, первый вопрос. В Кости можно играть с любого уровня? Мы даем ему ответ. Увы, но нет, это доступно с пятого уровня. Почему у меня все тем? темно. Я пишу ответ на сервере праздник Хэллоуин. Смотрите, почему я отыграл 6 часов, а мне не дали рулетку, а часы заново показывают, надо 6 часов. Возможно, вы отыграли 6 часов не подряд. Следующий вопрос, как узнать телефон друга? Просить у него самого. Все. Я отыграл 6 часов без выхода с игры, и мне не дали рулетку. Вы можете написать тех раздел omazingrp.com. Человек спросил вопрос по квесту. Танцевать в любое время нельзя? Пишем ответ ⁇ нет, потому что танцевать можно только с 8 часов. А когда проходит данная вечеринка, на которой можно выполнить задание? Я пишу ответ 230-му ID а после 8.00 по Мск. MS, Какие сейчас собеседования проходят? Дайте ответ, пожалуйста. Следите за гос-новостями. Поменяйте погоду на стриме, вообще ничего не видать. Увы, но погоду меняет сам сервер. Также вводим мой ник при регистрации, за что тебе капнет денежка. На сервере вы можете выполнить квесты. Команда или Вводите данную команду, и вам дается ежедневная миссия. Смотрите, у меня миссия, которую мы сейчас побежим выполнять. Помыться в бане до 100% гигиены и купить абонемент в баню. Поехали! Кто-то немножечко офигел, вход в баню стоит 4000. Покупаем абонемент за 1000 рублей и заходим в баню. Мы можем ввести команду Хэллоуин и э, надеться снять костюм Наклз. Но эти скины можно выбирать только тем, кто нашел все подарки на день Хэллоуина. Внимание, вопрос, для чего нужны спец Для улучшения персонажа, команда апгрейд. А где магазин оружия? Команда GPS 1 магазин оружия. Где можно снять звезду розыска? Вы можете сдаться или снять платно в Южхиме. Как заказать вертолет и сколько это будет стоить? Купить вертолет можно на крыше автосалона город Южный. Цены разные. Итак, смотрите, мы выполнили квест, одно задание и получили одно спецочко и 14 тысяч рублей. Итак, на этом было все. Если вам понравился данный видеоролик, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А с вами была я, Настя. Всем удачи, всем пока, друзья. Также сейчас на севере действует акция. Вводите промокод Хэллоуин18 и получайте призы. Также сейчас на севере действует акция. Вводите промокод Хэллоуин18 и получайте призы. Например, за его активацию мне дали семнадцать тысяч рублей.